Мало кто слышал, а еще меньше тех, кто бывал в этом месте. Это не Чернобыльская зона отчуждения, это не разрушенная войной территория, это не съемки постапокалиптического фильма. Это реалии нашей с вами жизни. Это некогда процветавший поселок Чушка на берегу моря. На берегу Керченского пролива. Это не край света и не отшиб, как можно было подумать. Отсюда виден Крымский мост, да и Крым так близок, но так не досягаем сегодня в связи с закрытием паромной переправы. Но что же случилось с этим поселком? Почему местное население было вынуждено бежать? Когда-то в поселке Чушка, расположенном на одноименной песчаной косе, кипела жизнь. Люди жили между двух морей – Азовским и Черным, работали в рыбколхозе, добывали самсу, барабульку, бычка, люди купались, ловили рыбу, трудились на паромной переправе и на железнодорожной станции порта «Кавказ». После того, как рыбколхоз распался, здесь был построен грузовой порт с перевалочной базой и химическим терминалом можно назвать своеобразной точкой отсчета, когда население поселка неуклонно стало падать. В дома местных жителей постучалась беда – экологическая катастрофа. Прямо на территории государственного природного заказника началась перевалка серы. Частицы опасных химикатов, разносимые ветром из погрузочного терминала, убили всю живность. Местные жители и журналисты пытались решить возникшую проблему, но безуспешно. Суды, борьба, переселение – все это было как в страшном сне. Люди, оставшиеся до последнего в поселке, жили в страхе и боялись даже спать в своих домах, ведь по ночам происходили бандитские налеты. Кто-то приходил, чтобы разбирать их дома по кускам, прямо когда в них спали местные жители. Сегодня это мертвая зона. Кучи строительного мусора грязь запустение вот как выглядит особо охраняемая природная территория сейчас даже находиться рядом с терминалом опасно для здоровья сейчас поселок представляет собой жалкое и даже пугающее зрелище завалившиеся домики без крыши окон горы строительного мусора старые лодки и развалины огромные горы химиката возвышаются рядом с домами ветер несет серную пыль она засыпает дворы и огороды, наносят непоправимый вред здоровью людей. Да, здесь еще осталось пару жилых домов, просто уму непостижимо. А ведь здесь когда-то был заповедник чистый воздух и море, а табличка, которая расположена рядом с колючей проволокой на заборе, выглядит как насмешка – государственный природный зоологический заказник. Это больше похоже на апокалипсис, нежели чем на реальную жизнь. И никто не боится, что отравленную серой воду может принести в Кучугуры, Голубицкую, Ванапу или Керч. И разве это единичный случай? Разве не прямо сейчас мы наблюдаем за теми же событиями, только в реальном времени. А на этот раз главные герои истории мы. Мы с вами. Над Таманским полуостровом возникла большая беда. Именно здесь, на берегу Черного моря, собираются построить 8 химических заводов по производству аммиака, карбамида и метанола. Еще не поздно предпринять все действия, чтобы избежать экологическую катастрофу. На руинах Чернобыля вряд ли когда-нибудь будет что-то жить. Так почему же нас не учат такие истории? Такие истории, как судьба чушки, должны научить нас многому. Бережно относиться к природе, ведь благоприятная экологическая обстановка это наше будущее.